это вот тут бы были обрезки камеры с свое ну, время поищем камеру да. надо, нет пойдет камера вы смотрите что-нибудь да тяги бы тогда вложив в этот Ой, а набор а? Ой, открываем краник я же его не забыл закрыть Я держу.